и парень горячий да молодой Начинаются бляски И скука сразу дала Ой, как увлеченно пляшут Ой, пляски как увлечены Что стёрты даже подошвы Что стёрты даже подошвы Но не ухлёжа парнишка Забрызгал Все лежит две ночи на траве. Пры...